Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Юлия Рябинина. Что-то я засиделась и отправилась в славный город Калугу. Вот сейчас я нахожусь на театральной улице, она пустая, это пешеходная улица Калуги. Пустая, потому что утро. А что хочу сказать? Когда произносится слово «Калуга», сразу в голове такая уже сбитая фраза колыбель космонавтики но ну, действительно в калуге жил циолковский и все основные труды по теоретической космонавтике были созданы здесь но история калуга калуги намного богаче чем просто история там жизни циолковского этому городу более 6, 650 лет правильно правильно правильно Мои учителя, мои преподаватели по МГУ, не, не стыдитесь меня, я стараюсь правильно склонять числительные сложные. Поэтому сегодня мы пройдемся по старой Калуге, пройдемся по новой Калуге, а, сходим а, в музей а, истории космонавтики, потрясающий музей, и познакомимся с этим а, городом, с этим симпатичным, богатым а, историей городом, а, и вы для себя решите, стоит ли вам а, а, уезжать на два-три дня из Москвы, чтобы прогуляться по Калуге и ее прекрасным улицам. Говорят, что Калуга находится в кратере от метеорита, который пал 380 миллионов лет назад. Калужане не отличается особой скромностью, ведь сделали глобус. И на этом глобусе отметили только один город. Ну, как не трудно догадаться, Калугу. Мы при калужане Гоголя не любили. Знаете почему? Потому что персонажа мертвых душ, он списывал с Калужан. Поверьте, ребята, это смотрится очень круто. Охолодеют ноги. Ага. На улице голод голд одиночество, надо подкрепляться, я не могу вас отпустить голодными, давайте. Яблочное пюре, клюквенный сок. Я все не могла понять, что там за такой ингредиент, который придает в такую в такую юбинку. Это солодка, ребят. Рекорд поставила бабуля 60 лет, которая поднялась на эту скамейку. Подожди! Я должна, а, слушай, реально на нее не забраться-то. Я заканчиваю свой рассказ о Калуге. Вот. А вот, собственно, так выглядел макет дирижабля, придуманного и созданного Константином Циолковским. Легендарный космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Посмотрите на этого монстра. Это реактивный двигатель второй ступени. Первое упоминание Калуги было в 1371 году в грамоте литовского князя Альгерета. Калуга упоминалось здесь связи с тем, что мы находились на границе. Соответственно, с одной стороны была Литва, а с другой — Москва. Вот нас перетягивали туда-сюда, как самый настоящий канат. А если говорить про наших русских князей, то среди наших мы упоминались при Дмитрии Донском, когда он написал завещание, что Калуга отходит его сыну Андрею. Но если все же брать за сну 1371 год, то в этом году Калуге исполнится 651 год. Калужане не отличаются особой скромностью, видите, сделали глобус, и на этом глобусе отметили только один город. Ну, как не трудно догадаться, Калугу. Перед вами ансамбль гостиных рядов, а гость старорусского, переводится как «богатый купец». Соответственно, все это принадлежало нашему калужскому купечеству, а оно же и выделяло деньги на строительство данного ансамбля. Среди знаменитых магазинов здесь было два. Это книжный магазин Антепина, сочленный магазин Почапина. И оба они были связаны с Гоголем, который в Калуге не раз был. Он здесь жил, творил и даже активно сходил с ума. Но при калужане Гоголя не любили. Знаете почему? Потому что персонажи «Мертвых душ» он списывал с калужан. И те настолько боялись стать прототипом какого-нибудь мерзкого купца, что убегали от него со всех ног, стоило увидеть. Так когда будет читать, перечитывать или просто рассказывать про мертвые души, помните, это наши калужские купцы, которые не сумели унести от Гоголя ноги. Вот это красивое серое здание за моей спиной, такое нетипичное для кубической экологии, это дом царей Он как бы связан с трагическими историями в жизни этого, этой семьи. У него погибли дети в довольно раннем возрасте. И через погибших детей он сделан входом в свой дом, барельефы в виде ангелов. Но по странному стечению обстоятельств после... После как дом был национализирован и перешел к советской власти, здесь почему-то открыли ЗАГС и говорят, что некоторые сотрудники ЗАГСа видели девушку в белом платье, прогуливающуюся по первому этажу, говорят это привидение дочери купца А мы снова направляемся в сквер Когда-то он назывался Плац Парадной площади. Здесь проходили парад, смотрят, отсюда уходили на войну войска, сюда же они возвращались. Когда-то эта площадь была абсолютно плоской. Здесь не было ни одного дерева. Зато находился так называемый чугунный бассейн купца Макарова, то есть фонтан. Дело в том, что наш Макаров очень любил ездить в Европу. И вот ему настолько нравились местные фонтаны, что он точно такой захотел поставить у нас в Калуге. А водопровод это у нас не было. Потом бассейн так называемый поставили и подвели к нему подземный источник который до сих пор у нас под ногами протекает и использовался данный бассейн исключительно как паилка для лошадей ну или на случай пожара а потом когда привели нормальный бассейн отсюда убрали а мы с вами заходим в наш городской парк культуры и отдыха раньше он назывался городской сад а вот парк Целковского был загородным вот такие два похожих но не похожих названия с вами пойдем в гости к старому древнему дереву. Это дуб, которому не менее 500 лет. Поэтому с вами просто обязательно к ним сходить. К тому же дерево у нас волшебное и умеет исполнять желания. Место, где можно загадать желание, Ира вот уже загадывает его, это дуб. Если три раза вокруг него обойти, то, наверное, он будет. Ведь так как много калужан ходило вокруг дуба и загадывал желание, то там всю почву истоптали. Говорят, нельзя, говорят нельзя ходить рядом за этим. Ну, мы блогер люди наглые. Я похожу. Раз. Два. Три. Вот, ну, кстати, главное условие исполнения желаний это просто вылететь к ней Ну, и даже на меня такая виновоз. О, приятное такое деревьев. Его построил Никитин в 1778 году. Он сделан как римские акведуки, но учитывая, что мы враги, у нас реки нет, есть только маленький узенький рычаг. Соответственно, мост у нас не акведук, а ведук. Но в любом случае, он был является единственным таким уникальным сооружением во всей России. Больше у нас нигде такого нет. По высоте он представляет собой 25 метров. Если сравнить его с пятиэтажным домом, то это 18 метров, а мост, получается, выше пятиэтажного дома. Поверьте, ребята, это смотрится очень круто. владеет ноги. Ага, очень высокий, очень мощный, прям поражает. Как в Древний Рим возвращаешься. Мост, что сейчас, что раньше, привлекал любителей с него спрыгнуть. И в наши дни даже была правдивая история, когда жених с моста уронил невесту, почутить захотел, и все. Невесты выжила или нет? Нет, просто. Ну вдруг? Нет. Раньше данное местное замостное называлось замершием. И здесь проживали богатые ремесленники. А то, что осталось на нас за спиной, там жили купцы и аристократы. И обе части города постоянно друг с другом ссорились и ругались, так как одни были просто богатыми, а другие еще и благородными. Но со временем, после того, как Никитин построил данный мост, сторону постепенно утихли. И даже некоторые богатейшие купцы переехали в эту часть города. Например, скоро впереди мы увидим большую каменную усадьбу купца Золотарева. Купец Золотарев изначально был самым обыкновенным торговцем. У него была серебряная лавка, где он торговал серебряными изделиями. Но со временем он разбогател, когда начал торговать сединой и парусиной. И построил огромную каменную сальбу. И раньше прямо до реки отсюда уходил огромный роскошный сад, который, к сожалению, до наших времен не сохранился. Посмотрите, вот, это рядом с Краевическим музеем называется Калужское тесто. Здесь можно попробовать калужские сладости. Потому что на улице холод-одиночество, надо подкрепляться, я не могу вас опустить голодными, давайте. Так, это а что? Это расскажите, что это? Конечно, это, это калужская хрустящая это пастила. В общем, яблочное пюре, клюквенный сок, а, я все не могла понять, что там за такой ингредиент, который придает в такую, в такую юбинку. Это солодка, ребят. Конечно. В Калуге существует 4 гастрономических бренда. Калужское тесто, калужский пьяный пряник, Наши хрустящие пастила и знаменитые заверинские гадательные баранки. Первое место, конечно, в Калуге занимает это Калужское тесто. В простонародье его называли мягкий пряник или не печеный пряник. Где-то сразу сырым это готовый кондитерский продукт. Из-за этой сладости Глеб Успенский даже обозвал клужа на всю Россию. Тестоедами А город Калугу называли Тестоединск. Это был изысканный десерт. Калужское тесто всегда употребляли только с чаем. Отдельно калужское тесто никогда не ездили. Вообще, Салтыков Шидрин пишет, что в Калуге, кроме разгул вина для калужского теста и смотреть, чтобы его хиньечко. Но это, конечно, не правда. Так, какао-беремокер. Мы тебе Ну? Это пряник. А мне вот картошку больше на Пряник, потому что там есть корица с медом. <пишем> это <пишем> типичная пряничная он, история. Это дедушка пряников. <пишем> а, дедушка? Это более старейший продукт, чем сам пряник в нашем понимании. Дальше идет калужский пьяный пряник. Его так просто назвали в простонародье. Сначала он был пряным, но. Люди решили назвать его пьяным, потому что он всегда идет с добавлением коньяка И как у нас вообще в городе говорят, что больше 10 пьяных коньяков в течение часа одному человеку есть не рекомендуется Или опьянеете, или упадете Еще один наш такой бренд, это знаменитые заверинские баранки Калужского купца Заверина Он делал баранки необычной формы, они всегда были у него вытянутые Он такие специальных создает для чего? Для, для, для того, чтобы он больше вмещался на противень, заверит, просто взял баранку и судил. Этим угадывает основные покупатели, у него были гимназисты очень удобно входит во внутренний карман ее можно было с собой носить но завернуть продаж было мало и он идет на хитрость он в баранке добавляет сукаты красный зеленый и желтый девушка когда покупает баранку если первый сукаты попадался красным значит выйдет замуж она красная если зеленый то на троицу ну, а если желтый ждать ей до осени но результат был один что все равно она выйдет а, а это вот, а, наша калужская хрустящая пастила Она занесена в уникальное производство Калуги В составе кроме яблока больше ничего нету Здесь нету сахара, нету патоки, нету меда и даже яичного Кстати, белка То, что мы сейчас пробуем. Да, это, то, это такая, да, нашла, а все остальное это наши калужские лагуны Кстати, выключи от квартиры не теряли, не вошли О, как раз, спасибо ваш... большое, да, Марина адрес адрес мне скажите Сейчас я нашепчу на ушко Теперь конкурс, вы должны догадаться, что это Так, подождите, похоже, что-то между канделябрами, в смысле подсвечником Я думаю, это салфетница. Это салфетница? Нет. А, -а, -а это для сигар. Пепельница, она и есть. Может быть, это чаша весов, которая была с одной стороны, с другой, отмерять что-нибудь? Мы сдаемся. Ну что... Спички Царские спички были намного шире. Брался коробок. Вот так вот одевался. То есть он, видите, до половинки вытаскивался. Спичница. Ребята. Вы Я была близка, Это все-таки вот такая высокая культура сервировки Это надо же было, даже спичецу придумать. <с> крутые, <с> крутые вещи. Да? Все-таки догадались. А какие призы, кстати, за Знаете... Сладкие. Бутылка сида. Вот а так. Будем сами платить за себя. Я бы воды купила. <свят> так, ну вроде обычная, да, с виду скамейка, ребят? Скамейка скамейка, сейчас покажу. Во! Она выше человеческого роста. И говорят, что э, рекорд поставила бабуля 60 лет, которая поднялась на эту скамейку. Мне пока не 60, но уже скоро будет, поэтому я тоже поставлю собственный рекорд А как ее забирать? А, кстати, забраться на нее сложно Подожди! Я должна их. А, слушай, реально на нее не забраться ну, в общем, ребята, я рекорд ставить не буду Я просто вот так Тут даже никаких приспособлений нет Я вот так Вот во дворе домика Циолковского сделаю небольшой отдых и расскажу об этом домике и о том, как здесь жил гений русской космонавтики. А он его, этот дом купил в 1904 году, и здесь была всего лишь одна жилая комната, кухонка и холодная комната, чуланчик. Это так называемая прихожая-столовая в доме Циолковского. Все так очень как чистенько, аккуратно, швейная машинка. Здесь собиралась семья, пила чай, вот эта кружка самого Циолковского, который, на которой написано «бедность ущит, а счастье портит». Ну, спорная, конечно, история, но с гениями не спорят. В левой половине был кабинет Циолковского, Стаял рояль, вот стол, за которым Циолковский работал, и... Небольшая, небольшая кроватка. А вот эта деревянная перегородка. За этой деревянной перегородкой жила семья. Целая семья Циолковского. И после того, как дом расширили в 1908 году, вот за этой перегородкой жила средняя дочь Циолковского Мария. Видите, как все скромненькая кроватка. Вот ее портрет. Это кухня. В доме Циолковских очень все скромная печь, дровяная, мясорубка, кухонная утварь. И вот эта огромная, посмотрите, какая русская печь. В 1908 году очень сильно разлилась яка, и дом сильно пострадал. И тогда его отремонтировали и расширили. Сделали, расширили первый этаж и построили второй этаж, где разместилась комната Циолковского, кабинет, комната его жены и так называемая веранда мастерская. Вот это кабинет. Солковского, где он проработал целых 25 лет. Электричество в доме появилось только в 1931 году. А до этого он работал с керосиновой лампочкой. Вот это, с этой керосиновой лампочкой кабинет не отапливался, но в печке не было. Он отапливался от домоходов, который шел с первого этажа. Вот он домоход. Со светелочки. И лишь когда было совсем холодно, вот топили такую буржуйку. А это веранда-мастерская, которая тоже была пристроена в 1908 году. Здесь Циолковский наблюдал за небом и мастерил всевозможные станки, на которых работал гений русской науки. Вот она, дорога в небо. Отсюда Циолковский наблюдал за небом. Мечтал, а мечты его воплотили Спасибо. в жизнь. Спасибо. В этом домике, который в общем находился даже на окраине Калуге, Циолковский прожил целых 29 лет. Вы представляете себе, какой какой огромный срок? Здесь как раз были написаны самые важные работы по космонавтике, по воздухоплаванию, по созданию реактивных двигателей. То есть по, су по сути все самое важное он создал здесь. И лишь 75 лет, когда уже Циолковский был известным ученым, и его юбилей праздновали очень широко, этому пожилому человеку дали нормальную квартиру в доме номер один по улице его же имени. Дом, к сожалению, пострадал в годы оккупации. Здесь жили немецкие солдаты, и были утеряны очень многие мемориальные предметы, циолковского но потом уже после войны он все-таки был восстановлен и вот по крайней мере у меня ощущение что здесь здесь дух ученого витает вот что-то вот сохранено какая-то необыкновенная атмосфера такой вы знаете атмосфера человека бессеребренника чудика гения таких в мире немного мы все их знаем все имена мы их знаем это иисус это великий испанец Гауди. Это, наверное, можно перечислять многое, в том числе Циолковский. Может быть, он, конечно, не был нищим, но просто человек, который вообще открыл целый новый научный мир и жил так скромно и так непритязательно, он заслуживает и восхищения, и уважения, а временами даже непонимания. А вот, собственно, так выглядел макет дирижабля, придуманного и созданного Константином Циолковским. Еще одна безумная модель Циолковского – это многофюзеляжный аэроплан. Благодаря большому количеству двигателей он должен, должен был отличаться большой надежностью и грузоподъемностью и садиться на любую поверхность. Еще в 1930 году Саолковский задумал в своей веранде мастерской создать реактивный двигатель на жидком топливе. И вот как бы одна из вех его идей – это стратоплан полуреактивный. На этом самолете как раз установлен реактивный двигатель, который заводится с помощью водорода. легендарный космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Катапутное кресло пилота корабля «Восток». А рядом с ним спускаемый аппарат космического корабля. А что внутри находится? А, вот вот да, здесь лежит пилот. То есть такая совсем маленькая-маленькая даже не комнатушка а емкость какая-то это жидкостный ракетный двигатель который устанавливается на первую ступень ракеты самую большую ступень а вот рядом с ним тоже ракетный двигатель но для третьей ступени а это уже зал следующего поколения ракетных аппаратов и в первую очередь Союз-34. Это непилотируемый аппарат, который доставлял космонавтов ну, всякие грузы на станцию. Многоразовый пилотируемый корабль «Орел». Он доставлял на станцию, на орбиту грузы и мог доставить до скольки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. До шести человек. Видите, они находились вот в таких люльках. Посмотрите на этого монстра. Это реактивный двигатель второй ступени. Вообще. Если бы вы видели его размер, вот, у -у -у -у. Слушайте, ребят, я вообще, конечно, поражаюсь. Вот есть у нас есть умные иллюзии. Вот посмотрите на это все. Вот, на вот эти все штуки. Это же все надо придумать, создать. Это, конечно, вот выше моего понимания. Этот монстр, это автоматическая станция Луна, которая первая доставила на Землю образцы лунного грунта. Луноход. Посмотрите, какие у него колесики. Знаете, похоже такое. на цистерну, большую цистерну на колесиках. Но я так понимаю, что это все, все очень сложно устроено, поэтому лучше я помолчу. Ребята, ну я преобалдеваю, мы начали знакомство с таким космосом, калужским космосом, ну не калужским, а российским, международным космосом, с маленького домика, маленького, бедненького домика Константина Циолковского, где он на каких-то чуть ли коленке создавал механизмы, всякие приспособления для а, дирижаблей, космических кораблей, самолетов. И в итоге мы пришли вот в этот музей, где какие-то сумасшедшие, сумасшедшие корабли, сумасшедшие приборы, такое -то торжество научной, научной и технической мысли. И вы знаете, и это же такой срок поражает срок. Он в 1904 году, в 1903 году создал свой теоретический труд, а практически почти через полвека был запущен космический корабль. И все это было в России. Вы понимаете, здесь собраны такие умы, Такие бошки сумасшедшие, такие трудоспособные люди, энтузиасты, которые, которые были готовы не спать, не есть. Что, вот ради мечты. Это было все ради мечты. Не ради денег, но ну, может быть немного ради славы, но все равно двигала мечта, желание проникнуть туда. Проникнуть туда, где раньше мы не были. Это очень... Это очень заводит и очень мотивирует. И если говорить, вы знаете, о патриотическом воспитании русских ребят, то не надо их водить на парады. Ну, может быть, надо, но в любом случае, мне кажется, более мощное воздействие окажет посещение вот этого музея истории космоса, космонавтики в Калуге. Очень крутого музей, когда ты понимаешь, какие мы крутые, какие мы умные, какие мы молодцы. И, и не надо стыдиться слова «русский», потому что этим словом надо гордиться. Вот здесь, под соплами космического корабля, откуда врываются огненные потоки и уносят этот корабль на околокосмический орбит, и я заканчиваю свой рассказ о калуге. Вообще, вы знаете, находиться здесь и видеть космический корабль с этого ракурса – это просто какие-то мощнейшие впечатления. И для того, чтобы их получить, вам не надо куда-то ехать далеко, вам не надо платить кучу денег. Два часа на машине или на электричке, или на поезде из Москвы, и вы находитесь в калуге. Поэтому, друзья мои, путешествуйте, будьте любознательными, будьте непоседливы, вставайте с дивана, берите детей и отправляйтесь туда, где интересно. Пока!